Дорадо жареная на сковороде, это вкусно, просто и очень быстро. Дорада – невероятная рыба, она придется по вкусу каждому. Поверьте, рыба подойдет на обед или ужин, с овощами, отличный вариант. Жарить дорадо можно просто со специями, или же использовать соль и перец. Также, для хрустящей корочки будем использовать пшеничную муку. Подавать к столу дорадо можно с разными овощами или легкими салатами. Можно рыбу подать с рисом. Вкусно и сытно, получится питательный обед. Непременно приготовьте жареную рыбу, она понравится всем гостям. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты. Дорадо очистите от чешуи и удалите внутренности. Хорошо промойте рыбу под струей воды. Выдавите на рыбу сок лимона. Смажьте рыбу специями со всех сторон и внутри. Жду ваших лайков и комментариев. Сделайте надрезы в рыбе с обеих сторон. Запанируйте рыбу в мяуке. Жарьте дорада с обеих сторон по 10 минут. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Дорада 1 штука, специи 1 столовая ложка, для рыбы. Мюка пшеничная 4 столовые ложки, масло растительное 4 столовые ложки, сок лимона по вкусу, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 1. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Друзья, до новых встреч.